Всем привет! С вами канал Гринч и меня зовут Влад. Эта зима бьет очередные рекорды. В европейской части страны аномально теплая и безснежная погода. Да и за Уралом теплее обычного. Синоптики уже не стесняясь говорят, что это последствия изменения климата. Чего нам ждать? Будут ли в России в 2020 году пожары подобные австралийским? Попробуем разобраться. Безусловно, погода – один из важнейших факторов, который влияет на вероятность возникновения пожара от какого-либо источника огня. Чем суше и жарче, тем легче зажечь сухую траву, например, если бросить непотушенный окурок. Важно понимать, что весной ни одного пожара не возникает по каким-то естественным причинам. Гроз в это время года почти не бывает, а те, что случаются, как правило уже поздней весной, обычно сопровождаются обильными осадками. Так что весной от гроз практически ничего не горит. А горит исключительно из-за людей, из-за тех же брошенных окурков, непотушенных костров и мангалов, но чаще всего из-за специальных поджогов травы. До сих пор находятся люди, которые считают эту привычку безобидной. Почему это не так, смотрите наш влог, ссылка в описании. Этой зимой во всех западных регионах почти нет снега, а значит весной будет крайне мало влаги в почве, осушительных каналах и реках. В зоне особого пожарного риска из-за климатических изменений в этом году будет несколько областей, например, Псковская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Брянская. Московской области. Пожары могут возникнуть раньше обычного и пройти по более обширным, чем обычной территориям. Есть большая вероятность, что там, где есть осушенные болота, весной будет больше торфяных пожаров. Кроме того, мы видим, как все менее предсказуемые во многих регионах нашей страны становятся ураганы. В прошлые годы мы не раз видели весной, как сочетание бесснежной погоды с неожиданно сильными ветрами давали по-настоящему катастрофические пожары. Помните катастрофу в Забайкалье, в Хакасию, Амурскую область. Прежде всего помнить, что не горит там, где не поджигают. Из 10 пожаров 9 дело рук человека. А в условиях меняющегося климата, когда пожары становятся сильнее и опаснее, помнить это правило еще важнее. Рассказывайте об этом, пишите в соцсетях, поджоги травы должны перестать быть нормой нашей жизни. Конечно, чтобы пожары вовремя потушили, Пожарные должны о них вовремя узнавать. Поэтому, если вы увидели пожар, не надейтесь, что позвонит кто-то другой. Сразу звоните сами. Даже если огонь, который вы заметили, совсем маленький и выглядит безобидно. Пока пожар небольшой, его проще будет потушить. Наберите телефон 112 или 101. Помогайте добровольным пожарным или становитесь одним из них. Ни одна страна мира не справилась бы с пожарами без помощи своих граждан. Прямо сейчас группы добровольцев в наиболее опасных регионах проверяют запасы влаги на осушенных болотах. Строят плотины, чтобы задержать весеннюю воду. Они готовят технику, набирают и обучают новичков. пожары там стали разрушительными и страшными они уносят жизни и простых людей и пожарных убивают уникальных животных из-за того что мы с вами позволили климату измениться и из-за того что люди устроили эти пожары сочетание погоды и человеческой беспечности вызывает пожары а пожары усиливают изменение климата создают условия для новых пожаров из-за того что пожары в Австралии, Амазонии меняют климат, нам будет труднее защищать от огня леопардов в Приморье, котов манулов в Забайкале, сайгаков в Калмыкии. Ну и каждая спичка, брошенная в траву где-нибудь в Подмосковье, опосредованно убивает коалу или кенгуру в Австралии. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. С вами был Влад. Если вам хочется поддержать нас, оформите пожертвования по ссылке в описании. Всем пока!